Сегодня 12 ноября мы собрались здесь вместе с 500 прекрасными топ-менеджерами украинского бизнеса для того, чтобы каждый мог пройти свой путь от идеи и вдохновения до реализации ее на практике. масштабно Вдохновляющее. Инновационно. Мотивирующее. Буду применять, искать, внедрять и наслаждаться тем, что внедрила. Очень классно подобраны тренеры, очень хорошие примеры. И, ну, честно говоря, сегодня можно получить такой классный багаж знаний, каких-то ноу хау возможно, новых подходов в работе, которые потом обязательно пригодятся в последневной работе. Самое главное, мы привыкли слушать теорию. Обычно очень много теории. Сегодня это была практика, особенно у Кевина. То, что он рассказал, это вдохновляет, заставляет пересмотреть вообще, в принципе, формат работы. Самое важное – это слушать открытым сердцем. Уж очень мы балованы на разных спикеров, поэтому если ты слушаешь с открытым сердцем, то у тебя будут результаты. Это такой главный вывод. Самое главное то, что я сегодня для себя услышал, то, что нужно было услышать. Это не бояться мечтать. Я хочу, чтобы это стоило дороже, больше, чаще. Важно быть. Вот важно здесь быть.